Игра начинается. Всем привет, друзья. Меня зовут Вадим Картавый. Вы на канале Картавый Компания. Сегодня мы с вами поиграем, продолжим играть необычную игру, которая моей. мне очень понравилась. И а, всех рад приветствовать а, на своем канале. Я сегодня в новом Интересно. образе, в новом образе дам. Вот так. А, теперь я буду выходить именно в таких образах различных для канала может быть это как-то поможет, а может быть нет я не знаю, в общем ставьте лайки, подписывайтесь на канал я в общем все сказал так, да, я тебя тоже заждался, уже наверное неделя прошла, так, что у нас что у нас здесь по автосохранению? по-моему мы, мы были в госпитале, и если я не ошибаюсь, нам нужно было попасть на кладбище как я помню так, ну я же все здесь осмотрел, да, забрал ключ. Угу. Да. Здесь я все почитал. Придется это все опять немного немного придется отмонтировать. нет где блять все сделаю нам придется Не взяли ключ да нет вернуться где где где-то зараза прыгающая ну, у меня очень мало патронов так по памяти бегу я да не останавливаться а выход выход выход отсюда я уже не помню уже серьезно не помню вроде бы вот он да. так ну и что нам нужно попасть на, на кладбище да попасть на кладбище я помню вроде мы проходили с вами кладбище мы быстренько с вами сейчас найдем его как ваши дела как ваше настроение пишите комментарии они помогают продвигать мое видео каким-то образом я не знаю но в общем все это помогает я уже говорил то что статистика канала не очень хорошая но все же я продолжаю работать мне нравится то, что я делаю. Так, где этот крематоль, елки-палки, я, я уже полгорода отбежал. Так, это не здесь. Это запутаться здесь очень легко, как бы. Так, карто. Ага, все. Вспомнил. Вспомнил, вспомнил, вспомнил. Где-то вот он вот здесь и находится, да, вот он. Не дай бог, мы ключ не взяли. Пригодится возвращаться. Хм. Что, что такое? Как уйти на кладбище-то? мы попали с вами на кладбище мы бы мы, мы молодцы так направляться в кабинет а не ну, кабинет здесь может быть какой-нибудь интересный буд быть, ребята поэтому пробежаться здесь все же стоит быстренько и для автомата что это заперто кладочку закрыто не понимаю да. Сразу используем Так, ну мы сделали с вами круг Смотри, здесь у нас Получается Какое-то запертое Вещение, да? Вот здесь оно находится Здесь священник А священника-то нету Получил я какое-то достижение супер-пуперское. Что-то что я не вижу здесь. Э... И шарика-то нету. Заперто. А как нам попасть туда? Что нам нужно сделать? Подожди. Неправильно жму. Где-то была подсказка. Найдите маги. а Могилу нам нужно найти. Помнишь, как его звали-то, елки палки Ладно, идем смотреть все. могилки потому что я не помню как его звали а здесь еще вот. был мужчина я помню Как его звали? Я вот э, не помню. Так мы можем так тут-тут-тут долго искать? Так. Как его звали -то? меня конечно Димичья Могила, могила, могила это задача Придется нам все могилы осмотреть с тобой Потому что я не помню как его звали так Давай тогда сначала будем смотреть, потому что я не помню, как его звали. Ну, соответственно, подберем какой-нибудь еще у нас лут. луток. Ну вот здесь вот могил нету, это все склепы. И вот у нас пошли.. Могила Роберт Росс. Он нет. Роберт Росс не он. Так, похоже, его похоронили тут. Опа. Вышел шарик. Шарик. Быстро мы нашли могилу путем... Ну и отправляемся в мирной... это. цеков так соберите 4 камня из надгробия заполните символ надгроби и цвет камня. Которые взяли из него. Ставьте камень, а может света в отверстие рядом с этим символом. Я не пойму, а как его взять-то? Подожди. У меня на каком-то... Да, вот. Ой, ой! было. Я теперь понял, что делать и как в общем нужно пробежаться по... по всему кладбищу, собрать вот эти все знаки так быстренько пробегаюсь если что-то отмонтирую Минитар подобрал. Забегаем от него. Дальше тем лучше. Нам надо собрать все четыре, да? Все четыре собрать надо. Так. Блин, жутко. жутко, очень жутко. Не, реально жутко. Так. Три. Три, четыре. Где четвертый? Блин, я здесь подобрал. У тебя, не светились бы. Где четвертый? давай его загоним куда-нибудь далеко чтобы он погнался за нами вот нашел четвертый. нет не он здесь я уже забрал 34 по-моему вот он да! ёлки палки! я искал четвертый. сейчас ты сдохнешь, мистинок так, давай, поехали быстренько теперь блин, как же быстренько, быстренько, быстренько, быстренько собираем держимся от него подальше Бегу я... Так, три из четырех я собрал Четыре, вроде бы четыре Вроде бы четыре надо бежать, церковь. Церковь, церковь. Не Ничего из этого не было. Не настоящим мои чувства, эмоции. Так, как. Во, это еще. Как собрать-то? Так. Это надо еще, правильно все расположить. Ты запомнил? Я лично ничего не раз запомнил. Да еще раз бежать Вот это вот меня очень порадовало. Я не запомнил, а. Переигрывает понял. Запоминать еще придется. И разгадать этот квест невозможно, в чем примещение на них. Дальше. Пойдем как-то подсвечивать, что ли? Было бы так удобно. было. Я бы вот помню. Вот по-моему правильно вот здесь смотри нет я могу вот здесь подсвечиваться что делать бежать запоминать да не знаю пойдем побежимся еще разочку так здесь здесь что у нас было не дает Кажется, получилось в раз. боль так напряженно, очень напряженно. что, теперь? У -у -у. У -у. Я опять не помню. Пойдем, мы опять тем же методом, как мы... Все в прошлый раз сделали. Так, ну и начнем мы с вот этой. что я не помню он. опять но он был мужчина он был мужчина я помню может мне надо взять лопату о боже мой надо запоминать Запоминать могилу его, где он похоронен. Я не помню, как его звание. Мы вроде бы уже везде, мы с тобой пробежали. По всем могилам. По всем могилам, по-моему, мы с тобой пробежали. Давай еще раз. Итак, мы зашли. Первая могилка, да? Роберт Рос. Роберт Росс. Ра, могилка у нас, пошли э, осень Нет Третья могилка у нас Шон Аббард Нет О, вот эти три могилки мы проверили Пойдём к этой четвертая. В этот раз как-то не получается где эта могила Мне а? меня сама в могилу за, за, за это самое после этих поисков после всего что происходило на кладбище Так, я сейчас по-другому сделаю мы будем а, по рядам ходить короче первый ряд мы проверяем и что осень нет Он что на ноги на ноги мне надо как-то не знаю так первую первую вот мы пошли с вами первый ряд да пошли на второй ряд он вот второй ряд да нет пошли вперед чтобы не путаться пошел я все или как Так, пошли по, по третьему ряду. Я не помню, я не помню как это звали. Кто-нибудь посмотрите мое прошлое видео, напомните мне сейчас же. Так. Я не помню, это Поль Фостера не проверяли. Нет, еще раз. Проверим на всякий случай и пошли. Это Эту сторону мы проверили полностью. Теперь пошли проверять в эту сторону. мы заберем а, атомы для автомата очень жутко будем искать на кладбище эту могилу так эту сторону тоже проверили пошли заново чтобы не пропустить ни одну могилку в палке будто бы я у родственника и еще земля будет всем пухом я хожу здесь так, что сказать может что сказать у нас осталось две могилы да вот эти две могилы и все неужели ваша могила все могила пошли Почему в первый раз так быстрее попал, получилось все сделать, а? Почему второй раз-то не получается? Я про просто вот не знаю даже. Я ходил здесь, в общем, уже везде, наверное. Ну, вы видели, да? мне этот момент тоже <монтировать>, монтировать потому что это блин не знаю может уже надгробия нету я помню то что это был мужчина но никак не женщина Как мне взять э, лопату? Ведь э, я использовал как-то... Может, Может здесь его могила, Посмотрим. А можно застрелиться? Я не нашел могилу и застрелился. ты моя а? помоги мне не знаю как ну я думал что ну как бы мне дадут лопату а... Я буду копать, но я не могу найти его могилу. Восхититель а -а -а -а. гробниц. Ну чё, возвращаемся. Оу, оу, чё. так нам возвращаться в клинику ребят НИФИГА СЕБЕ убегай а! отсюда У -у убегаю чертовой матери Ай! Ай! Где выход отсюда? Где выход? Блин, ну я отсюда не, не приходил. Возвращаемся в госпиталь, но мы уже знаем как идти, и не сразу мы найдем этот путь. Я говорю, то, что мы не сразу его найдем, потому что нам надо оружие подобрать, вот оно. возвращаемся в госпиталь я уже не помню где он находится по-моему сюда нам надо я не помню вот, где он вот эти забрать госпиталь находится но мы идем короче в поисках госпиталя так здесь ничего вот он вот он наш госпиталь Так. Давайте сохранимся. На всякий случай, вдруг нас а, здесь ожрут или еще что-то. Где он? Все сожрал меня. Так, может еще а! ёлки-папки течку бы найти. Да, в прошлый раз я хорошо здесь полутался, в этот раз даже ничего и нету. Может кто-то забыл, я смотрю. Может и забыл что-то. Так, а мне сюда надо? процентов жизни не, не дай бог кто-нибудь выскочит и мне кранты О. что здесь же был ход по моему давай пробежим до конца посмотрим не заперто все значит мы неправильно поднялись со страху правильно поднялись со страху тут я не помню вот этого момента С какой стороны то я поднимался давай отсюда что ли как это выйти отсюда вот так рычание меня просто пугает. Заплутал, Мишка заплутал. Просто заплутал. Так, мы поднимались по этой лестнице. Да? Запасная лестница. В тот раз я вроде бы поднимался по ней. Но я не помню, вот на каком этаже этот 217-й кабинет. Может, выше? все же я вот этот момент упустил так милая Оливия, последняя доза H2.3 в холодильнике, камера на этаже, если ты со мной, что случится, забери ее и уже с детьми, люблю вас Забираем. Ну что это? Ключ-карта? Так, на лифте. На лифте лифт у нас? Я был, меня пило пил, нам нужен лифт, нам нужен лифт, где-то лифтера, вызовите, пожалуйста, лифтера кто-нибудь. Офис. А -а -а. Я сейчас не спущусь на лифте. На служебном лифте спускайте на нулевой этаж. Где? Где лифт? Вот Круто. выскочил и мне кранты не очень кстати он там очутился сохранится но я так понимаю что мне на первый этаж нужно спуститься потому что лифт я видел только там лифт я видел только там и скорее всего оттуда мне нужно попасть на нулевой этаж это я так логически думаю Нету, мамочка. как мне нужно пройти здесь. У меня ни одного патрона нету. Патронов нет. Два процента жизни, вечные два процента жизни. Элки-палки, <смех> а, я не знаю, что делать. Не кранты, просто по просту Трех патронов он не умирает. Сейчас он повернется, мне нужно его напасть на него. А, Там еще есть. Мне срочно нужно аптечку. Что это? Где еще есть чего? Что здесь техническое помещение? Ну что здесь надо? Сейчас я этот сюжет докончу и все. Так, а куда мне идти-то дальше? Кто-то здесь, ребят, какая-то фишка есть. Теперь что-то я включил. Я не знаю что. Этот звук пугает. Что дальше я должен сделать еще? Так. Так. Похоже, я начал понимать. Три. Три, два. 3, 2, 1, а потом 4 3, 2, 1 Энергетик 80 уровня Так, ну мы включили энергию Что дальше? О боже мой Ай, бля. ну приземляйте, ты уже скорее, а? Подобрал дозу. <laughs> дозу чего? домой ты так думаешь да я даже ноль подсказки возвращаемся домой ребят Опять у меня вечные два 2%, 2 жизни. И где-то бегает у нас чудовище. Не обманул я его. Так, ну теперь мама отправляться домой только. С двумя процентами жизни. И я не помню, где мой дом. Это сам, самое худшее прохождение, которое вы, наверное, встретите. Сейчас мы вернемся домой и посмотрим, что будет там. Мне нужно что-то как-то подлечиться, елки-палки. С двумя процентами я точно долго не протянул. Искать свой дом. я вроде бы помню так, на глаз может быть здесь? нет может здесь? тоже нет за мной очень сильно много бегут тоже нет Не могу найти свой дом. Будем заходить в каждый. Ну, вроде бы мы не, немного сохранились. Я предлагаю вам посмотреть э, видео это на следующей неделе. Как бы, Может быть пораньше выпущу Продолжение Этого всего Спасибо всем За просмотр, не забывайте подписываться На канал, вы были на Канале Картавы Компании. С вами был Вадим Картавы Всем приятного Воскресенья Всем пока